Американцы предлагают оградить несовершеннолетних от спорта высшей категории. Инициатива поступила от вице-президента Федерации фигурного катания в США Самуэле Оксе. Он призывает ограничить число несовершеннолетних спортсменов на серьезных международных стартах. По мнению Оксе, которое он озвучил на заседании исполкома Международного союза и ИСУ, рубеж между юношеским и взрослым катанием должен заканчиваться в пределах 17-18 лет. Зрителям нужно взрослое катание, спортсменкам должно быть минимум 17-18. Нынешнее положение дел мешает развитию конкуренции, популяризации нашего спорта в других странах, снижает интересы к фигурному катанию. Привлекательность фигурного катания приводит слово Оксе Бизнес онлайн. Напомню, что на Сочинской Олимпиаде блистала 15-летняя Юлия Лепницкая из России. А на Играх в Кьячхане зрителей и судьи покорила еще одна наша юная фигуристка Алина Загитова. Ей так же, как и Лепницкая, 15 лет. С этого возраста пьедестал чемпионатов Европы покоряла Евгения Медведева. Выше названное трио было в фаворите спорта высших достижений, когда тренировалась у Этери Тутберитцы. Лепницька сошла с дистанции, медведя сменила наставника. Лишь Загита осталась верна и фигурному катанию и тут к слову, в команде тренера также имеются перспективные юниорки Александра Трусова и Алена Косторная. Первая чемпионатка мира среди юниоров впервые в истории Александра одолела два раз на четверных прыжках в произвольном программе. Следом за Трусовой расположилась Косторная.